Так, ребята, я залез под трак. Афигеть, что это такое? Блин, бред, полный бред. Я не могу, ребята. Вот... Может, сними видео я, я ему? Пошел обратно. Опять, ребят, прорвало. Надолго не хватило. Вылетел шланг. Причем вылетел какой? Вылетел, по-моему, даже тот, который я далеко вставлял. В ладно, сейчас, знаете что, едем за хомутами, за новыми. И вот здесь зачищаем получше. И еще раз ставляем. Я думаю, все равно получится. Просто варианта больше нет, ребят. Иначе нам все снимать, а это, ну, прям на полдня. Прям на полдня. Погнали магазин. Чуть, ребят, затарились в магазине. Сейчас попробуем. Вот видите, побольше клэмсов с разных всяких взяли. Типа хому хомутики. Потом его прям до конца ставить и хорошо хомутами затянуть. Потому что мы по два хомута, mm -hmm. и они так себе слабенькие. Я надеюсь, что это поможет. Других вариантов нет. Видите, сколько уже масла вылили. У меня масло есть запасное другой вариант слишком долгий, нам придется тогда вещи о шланг снимать, а он у меня хорошо так убран туда Доставать его оттуда, аккуратненько его вытаскивать, тащить в магазин, там они его сделают Сколько понадобится, может быть час привозить назад, ну то есть это все реально тоже, но займет там 2-3-4 часа А нам хотелось бы побыстрее все это сделать, чтобы успеть забрать машину И вот когда заберем, тогда уже можно этим заняться, можно этим не заниматься, можно этим заняться уже дома В общем, посмотрим, решим, пока все идет по плану все равно, все равно по плану, все равно. Короче, ребят, мы уже, смотрите сколько, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, по пять хомутов. Давайте нагрузку дадим, попробуем. Так, пока нормально нагрузку даем, пока все окей. Что у нас здесь, не слетает? Тоже все окей. Я прямо ее, ребят, вставил сантиметров на 15, наверное, на 10. Каждую сторону закрепил хорошо хомутами. Понятное дело, что домой приедем, потом сделаем все нормально. Но пока как-то нам надо выходить из положения. Мы не можем стоять на месте. Ну и все, ребят, справились. Чуть, конечно, время понадобилось. Немножко здесь нагрязнили маслом. Но ничего, сейчас дождик пойдет, все помоет. Мы поехали дальше. В любом случае, сегодня Все. Ребят, забираем два автомобиля, М4, BMW, Ford Mustang, Ford Mustang немножечко пониже, поэтому он пойдет на первый этаж, выгружается, они в Майами, около дома, недалеко от меня, поэтому мы их сразу, самый конец, такой план. Короче, мы приехали, последний автомобиль уже отдаем, сейчас я его пофоткаю, и все, едем забирать еще две тачки и выезжаем, ребята, выезжаем во Флориду. Несмотря на то, что у нас сегодня были неприятности, но мы все равно с ними справились и выезжаем. Короче, ребят, сегодня пятница, завтра суббота, завтра мы уже достаем эту машину в Майами. А он говорит, я во вторник только лечу, Теперь я не знал, что так быстро что делать. Короче, мы что-то придумаем в пути. Вот вам, говорит, ребята, 100 сейчас и 100 говорит, на деливере отдам. Только, говорит, пожалуйста, доставляйте в Tuesday. Но в Tuesday мы вряд ли ему доставим. Мы ему доставим завтра. Его это, конечно, не устроит. Быстро, видите, не устраивает быстро. Но будем как-то договариваться, потому что нам не вариант. Она, она еще первая выкидывается в начале Флорида. В общем... Сюда такая сложная дорога была заехать, Леша пошел обратно, будет сейчас меня контролировать. Он продолжается. Скорость 50 миль в час. 40 миль в час иногда. И просвета просто не видно. Не знаю, когда приедем, но уже в Джорджии, следующий штат это Флорида. Вечером должны быть где-то недалеко от Майами. Ребята, ну что, нон-стопом мы проехали. Буквально со вчерашнего вечера до сегодняшнего. То есть нам понадобились сутки для того, чтобы преодолеть. Где-то 1200 миль. но Достаточно большое расстояние. Я уже спал этой ночью. В общем-то, неплохо. Прошлой ночью не очень хорошо. Потому что первый раз не особо как бы, понимала навыки Алексея. Но сейчас я убедился в его профессионализме. В общем, две тачки мы доставляем тому клиенту, который сказал, что через два дня только буду. Что-то такое. Или когда он там будет. Ага, вон там мы ее оставляем. Вон там. Сейчас надо понять, куда нам ключи деть. Сейчас позвоню диспетчеру или клиенту. Итак, вот так примерно эти тачки выглядят. Сейчас мы их закроем. Фотографируем, что они в целости и сохранности прибыли. Ключ получается, мы спрячем. Ага. Так, теперь нам надо, надо ключ куда-то спрятать. Да, да, да. Окей, я нашел место нормально. Он там. Может сними видео ему, чтобы не тупил. Да, ну давай. Uh -huh. Oh, yeah, right. yeah. so, ребята, время 12 ночи. И мы отдаем последний автомобиль. Это корвет. С вот этими странными колхозными дверями. Помните, как они открываются? Это, кстати, жуткий колхоз. Знаете, подтверждается это какой-то некрасивой сваркой. Этот завода не идет. Ребята, привет, всем здорово, Алеш. В общем, мы вчера уже в 5, да, в пол 5 где-то утра. Мы приехали. приехали, да, то есть мы думали, что можно было бы, конечно, переночевать где-нибудь на тракстопчике, но какой смысл в этом, если есть дом, правильно? Да, и время позволяло по лукбуку. Время приехать. по лукбуку, у нас два лукбука, вообще не напрягаясь, просто взяли, доехали, вчера уже ночью я заснул, на третий день, видите, ребята, прям как дома уже спал вообще, отключился, Леша будет, говорит, мы подъезжаем, куда вообще парковаться, где мы есть. В общем, приехали, переночевали, сейчас проснулись, позавтракали, у тебя сегодня самолет ты посмотрел, проверил? да, да, в 6 вечера в 6 вечера, то есть у нас сейчас время обед выспались, посидели, сейчас пойдем с траком, чуть повозимся тут рядом я припарковал он там на соседней улице от дома можно, в принципе, там ставить методом проб и ошибок мы пытались ставить, я везде ставил, где-то вешали предупреждение где-то на, ну, в общем, там, веш... там можно парковать, все нормально Чего еще рассказать, сейчас пойдем там поворотник, и ну, по мелочи, короче поворотники, дравлику это подделаем, то подделаем, ну, так починим, что делать дома не сидеть, повозиться чуть-чуть, Леша посмотрит заодно тебе тебя стоит. У тебя такой же, да, трейлер, кентаки да, тоже, да, да. поэтому, ну, это очень полезно, очень полезно посмотреть, поучиться. Чего вообще-то думаешь по кархолингу? Как тебе? Вот ты поездил? Да, мне очень нравится. А, а что ты сказал? Помнишь, интересная такая мысль по поводу того, кто критикует кархолинг? А, да-да. Ну, я вот сталкиваюсь обычно, вот, кому я говорил, что я буду э, менять трейлер, они обычно говорят, что э, да, это тяжелая работа, там, это все большая ответственность, там попадаешь на много денег, но это в основном говорили те, кто к этому отношению никогда не имели. Это точно, ребят. оно так, знаешь, оно не только кархолинг, это тачки, ребят, чтобы вы понимали. Типа тачки перевозить. Оно так обычно везде, знаете. Кто больше всех критикует, тот вообще, ну, не пробовал и не знаю. Что про Америку тоже. Вот помнишь, мы с тобой вчера ролик смотрели, типа, да там... Какая-то бабка, помнишь, тебе интервью берут в России. Да там, блин, это Америка, это вот это Европа, там геи, там уроды, там все вообще. А ты там была? Не, не была. Это как бы ко всему относится. То же самое и здесь. Кархолинг – это фигня, там большая ответственность. Ну, это правда. Но ты, блин, никогда этим не занимался. Ты, ну будь аккуратен, и все у тебя будет хорошо. Ну, все, в общем-то, все понятно, ребят, все вполне себе объяснить. И нормально. Конечно, ну будь аккуратен, относись к вещам так, как ты хочешь, чтобы относились к себе. Ну, короче, будь просто аккуратен, и все будет окей, все будет нормально, все вообще возможно. Здесь платят деньги, поэтому, конечно, тебе деньги просто так платить не будут. Это так везде. Чем бы ты ни занимался, да, пилоты вон самолетов тоже получают хорошие деньги. Ну, за что? За ответственность. Ты всегда берешь на себя ответственность, и за это тебе будут платить. Поэтому... Я это как с Амазоном Алеша рассказывал, пока мы ехали, что Амазон тебя как бы расслабляет и таким лентяем чуть-чуть делает. Потому что, ну, Амазон, что понимает, чтобы понимали, принцип работы. Какой там принцип работы? драп хук, это называется. Ну, подцепить и расцепить. Да, то есть ты просто... Да, на своем траке просто ездишь, приезжаешь на базу, да, зацепил. Тебе да, тебе трейлер ты зацепил, какой бы он в каком бы он состоянии ни был, обычно хороший, да? да? Да, да, там хороший. На новый трейлер. Зацепил, отвез, бабки получил, завез, бросил, друзья, все. То есть ты реально нифига руками не делаешь. Максимум закрыл двери и все. Да, и вообще. Там нифига, ни инструменты никакие тебе не нужны, ни подкачки колес, как вот у нас мы спустили там, потом накачать. Блин, солнце шпарит, капец, очки в машине. Ничего не вижу, ребят, вы нас видите, нет? Я вас не вижу. Я вас не вижу, я смотрю, никого не вижу. В общем, так что, хочешь зарабатывать, умей брать на себя ответственность. Так что будем, будем работать на трассе, теперь день обязательно встретимся. Добавлю друг друга в приложение Zenly, да, оно называется? Зенли будем смотреть, кто где едет, помогать. Вот так оно потихонечку, ребята, и работает. Поэтому мы уже с Лешей тоже обсуждали, как можно так как бы легкомысленно относиться к своим там, друзьям, товарищам. Это мы в Америке живем. Здесь не так просто найти себе единомышленников, да. Поэтому надо дружить, надо общаться, надо помогать друг другу. Что вам еще рассказать? Вот чек какой-то валяется на дороге. Жара не такая, как у вас. Ты говоришь, у вас даже снега в Сиэтле не бывает, да? Чуть-чуть ну, бывает, чуть, -чуть недолго, редко, там, редко, да. редко, редко, редко. Блин, ну в Сиэтле вообще супер красиво. Я как-то был, надо съездить туда просто на отдых. Да, там, там сумасшедший. Я помню, природа. я на, да, на каком-то вообще в Home Depot ночевал. Mm -hmm. Такие виды, блин, все светится, все красиво. Ну, в общем, ладно, пойдем сейчас что-нибудь починим, вам покажем. У нас поворотник на трейлере перестал работать. Я примерно предполагаю, что это такое справа какая-то одна лампочка габаритная не горит, я хочу просто, поскольку трейлер старый, надо ему уделять иногда внимание, но опять же, раньше я внимание уделял больше, сейчас уже почти все поменял, там все новенькое стоит, я думаю провода, знаете, вот эти провода, какой-нибудь там один проводочек, который идет на габарит, я просто возьму, я купил провод нормальный, толстый, длинный там 100 фит, его просто сейчас возьму полностью, мы возьмем, поменяем его прямо от начала трейлера до конца, чтобы больше таких вопросов возникало, куплю Сегодня, может, хомди, прежде чем съезжу, вот эти прокладки, которые я хочу на, на гидравлику поставить, то все, ну в общем, потихонечку будем подделывать. А твой трейлер пока тоже стоит на станции, делается, ремонтируется, да, да? да обслуживается сейчас. колодки, не колодки. Да, подвеску. Хочу полностью нормально сделать, чтобы, чтобы да. выехать и не переживать. Колеса, диски, тормоза, вот это все. Блин, ну, Очень интересно, что мы так как бы, как бы записали твое отношение ко всему этому. Посмотрим теперь, как оно у тебя изменится через полгода. А то, может, ты так скажешь. Да нафиг, это все сложно. Я ошибался, когда говорил. Привет, Артур, кстати. Артур, помните? Говорил, что... ну надо пробовать. Надо что-то менять. Да. Потому что... Конечно. Одно и то же. Да просто даже неинтересно. Да даже и рынок сейчас заставляет тебя что-то менять. Потому что Выживить сейчас тот, кто кто как бы приспосабливается. Не тот, кто вот как год назад люди работали, два года назад, одинаковые и так и да. работают. Но это сейчас не работает. Надо подстраиваться под рынок. Да, пробовать, пробовать, то все. Тем более с тачками я уже долго, я знаю, что. Ну, не будет такого, ребят. Ну, по крайней мере, у меня ни разу не было такого, чтобы не было машин. Я не выезжал, потому что нет заказа. Я, я этих проблем не знаю. Я вот читаю на форумах, ой, цены упали, ой, там грузов нет, ой, какие маленькие. Постоянно люди. Мне даже некогда, блин, на этих форумах сидеть и, типа, вот такие вопросы вообще обсуждать. Мне надо работать. Работы много. А чего это, слушай? У тебя что вообще, как ты живешь в Сиэтле? У тебя, получается, что жена... Не жена, а кто-то есть? Да, да. Да. Женился год назад. Женился нет. год назад. Ты уже здесь познакомился здесь с девушкой. Познакомился, да, со своей женой. А жена откуда? Из Украины, Одесса. Uh -huh. А ты сам белорус, из Беларуси. Да, я из Брессина. Вы здесь белорус. познакомились, создали семью, сейчас живете. Да, вообще. Все классно, хорошо. Счастливы. Кайфуйте. Молодцы, молодцы. Да. Супер, отлично. Вот так, ребят, видите, судьба как бывает, складывается. Ну и Леша, так же, как и нормальные любые все. Нормальные люди, ребят. Нормальные люди. Вот это, блин, в Америке ты любого возьми. Вот где, где, кто, есть кто, где. Нет, я сейчас спросил, все против войны, ну все, ну блин, да не найдешь ты человека, который бы топил за войну, говорю, Путин красавчик, зетку на машине налепил, v. ну и нельзя, ребята, блин, не найдешь ты такого человека, а в России возьми первую встречу, он скажет, ну конечно, ну пробомбить их надо. Но это не война, это а спецоперация. Фашистов разбить надо. Я считаю, что нужно брать и Польшу и все прибалтику забирать. Вперед, Россия! Путин, спасибо тебе за все. Денотификация какая-то там. Блин, бред, полный бред. Я не могу, ребята. Вот, вот. Не хочу не хочу об этом никогда говорить. А Это не специально вообще. Ну, мы просто идем сейчас и болтаем. Но каждый раз я начинаю еду и задумываюсь. Ну, что вы за люди такие, которые поддерживают? Как можно вообще войну поддерживать в другой стране? Блин, я не понимаю. Я не понимаю. Я сам россиянин, русский. И я это не значит, что я должен за Путина молиться, блин, на него. И... Короче, весь его дурные вообще идеи его поддерживать. А вы же, блин, живете в нищете, ну не все, да, но по большей части, и топите за какую-то войну, которая нафиг вам не нужна, вам никаких денег, ни дивидендов, а вам-то чего от этого, от того, что гибнут люди, нифига ничего, поэтому давайте противодействовать этому, хотя бы вот, ну как бы громко и четко это озвучивать, знаете, хотя бы давайте с этого начнем. А мы начнем с замены лампочки. Короче, ребят, не работает поворотник правый, ну как следствие, не работает аварийка. Но ну, я уже, в принципе, полагаю, что, скорее всего, всему виной вот этот штекер. Сейчас я его вот здесь аккуратненько разберу, откручу. И мы посмотрим, и вы увидите, что, скорее всего, один проводок просто отлетел. Зачищу, заново ставлю, закручу. Все будет работать. Один вопрос решен. По-моему, стоп-сигнал тоже барахли. Так вот, чик, смотрим, что здесь. Как будто бы, как будто бы все окей. Видишь, они все зачищены, потому что да. я до этого уже так делал. Я даже вот этот штекер менял. Моргает, видишь? Да. Это правый или левый. Вот этот теперь смотрим. А один не моргает, видишь? Значит, что? Значит, мы идем, чтобы понять, где у нас произошел обрыв, мы должны начать с самого начала. Цепляет где тракт с трейлером. Работает ли у нас вот здесь? Вот здесь. Один есть. есть. А второго нет, видишь? Что это значит? Это хорошо. Это хорошо, потому что иначе нам пришлось весь отсюда провод туда менять. Нам это делать не придется. Нам просто придется пойти проверить предохранитель, и все. Видишь, один моргает. Как и там, в принципе, да? Такая же. Да, все, мы сейчас проверим предохранитель, найдем предохранитель, видишь? Найдем предохранитель, назад соберем, и все. Надо пойти в предохранительный отсек. А он находится вот здесь. Мы вот так вот берем... Убираем и ищем здесь предохранитель наш. Может, вот какая-то вот эта вот не была до конца. Просто мы ее проверим. Какие-то вот так давай пошевелим. Ну, давай, я... Пойдем проверим. Да. Может быть уже все. Если нет, Спасибо. если мы так пробежались, все лайтеры проверили, то пойдем сейчас по одному каждый будем проверять. Моргает один не моргает для того чтобы исключить вот этот провод толстый где он вот я уверен что это не он, но тем не менее нам нужно идти по цепочке. мы возьмем и попробуем проверить вот здесь вот этот должен, быть здесь. напротив, да? значит этот, предохранитель да, значит. предохранитель, больше ничего не может быть вот этот должен быть, а его нету. ого все, пойдем предохранители все прям будем по, по, по, по, по порядку на самом деле, ребята, я туплю. Знаешь, как проверить правильно? Дай-ка. Сейчас я уверен, что кто-то из вас уже посмотрел ролик и говорит, Женя, что ты тупишь? Зачем ты так проверяешь? Все намного проще, вы правы. Мы просто берем вот так. Как это делается? По-моему, один вешает куда-то сюда. На минус. И потом вот так вот. Да. Вот видишь, как проверяется. Вот так вот накинул, чик, чик. Опять, не чик, чик, наверное, зажигание надо включить. Да. То есть вот так проверяется. Вот так раз, вторая, весь две точки. Раз, два, все. Значит что? Значит ток есть. Ну, да. И тут и там есть, правильно? Ну, да. Так каждый откручивать? Вот так вот быстро проверил каждый. На этом наш полномочий все. Здесь наши полномочия все. Окончено. Да. да. Очень странно, очень странно. Ребята, что еще может быть? Как думаете? Подскажите мне. Ты, короче, не уезжаешь билет от меня? Да, ребят, вполне возможно, что все намного проще. То есть нужно начинать с легкого. А легкое заключается в том, что мы раскручиваем вот эту вот штуку и видим, что здесь у нас... Я тупанул, ребят, видите? Один, один горит, остальные больше не дают сигнал. Это аварийка, она и не должна давать два разных. Два разных это уже поворотник, правый и левый. Точно, то есть пока все нормально, поэтому начинаем с простого. А простой заключается в том, что мы просто вот этот сейчас разбираем и смотрим, что там. Привет, я сегодня снова пришел к траку, вчера мы с Алексеем, к сожалению, не доделали то, что мы хотели сделать, кое-что сделали, но самый главный вопрос мы не решили, почему не работает правый поворотник, хотя бы промежуточный итог есть, я теперь понял, что просто сигнал, вот, кстати, можно проверить, смотрите, как все работает, вот мой новый. Новый компрессор, тасол полный, никуда не уходит. Масло я проверил, все окей. Короче, самый главный вопрос мы решили, поняли, что сигнал просто на левый поворотник не поступает из трака, поэтому нужно искать утечку. Все предохранители на месте, все работает. Значит, где-то утечка от предохранителей до, соответственно, вот этого штекера. Нам сейчас предстоит этим заняться, найти эту утечку. Больше ни не на кого на надеяться. Некому довериться, мне нужно делать, потому что завтра я хочу выехать в рейс. Что же делать? Сейчас пойду просто, ребята, я, в принципе, проверил вот этот штекер. Ток на правый поворотник поступает. Сейчас мы еще раз с вами проверим и потом продолжим. Берем штекер. Вот это правый, вот это должен быть левый. Вот так оставим и пойдем включим. Но здесь, как вы видите, ничего не моргает. Я включил сейчас левый поворотник. Значит что? Значит, предохранитель. Предохранитель не перегорел. Мы с этим уже разобрались. Поэтому берем, идем по проводу. Я его проверил. Вот здесь, соответственно, все нормально. Вот здесь также нет. А идем дальше, прямо вот по проводу. Я пойду и посмотрю, где он мог перетереться. На крайний случай, вы же понимаете, как можно поступить, профессионалы. Я могу просто пробросить провод. Но мне не хотелось бы, хочется все-таки найти утечку. Не хочется, как в Таиланде, вот эти вот провода висящие, да, навешивать еще, еще, еще. Так, ребята, я залез под трак, нашел вот эти провода, которые идут, которые идут от выключателя. И я сейчас просто по ним пойду. Сейчас вначале я попробую, может быть, они немножечко потеряли контакт. Попробую пошуродить немножко провода, а после этого пойдем дальше. Так, нужен ножичек, ребята. Я, кажется, нашел эти провода. Теперь нам нужно понять. Если вот здесь. То есть вы поняли, да, как я иду? Я еще взял 3 метра от выключателя. Посмотрим, если здесь у нас аварийка. Ну и, соответственно, два поворотника. Если их здесь нет, то идем дальше уже по вот этому хомуту. Дальше, дальше, дальше. Где-то там под двигателем. Смотрим, если там. Ну и, соответственно, таким образом я уверен, что мы найдем, найдем утечку. Вот видите? XY-шифтер на коробке, в котором я менял датчик в прошлый раз. Сверху вот этот лючок разбирал. Короче, мне это самому разобраться интереснее. То есть, понятное дело, что я могу поступить проще, как я вам уже сказал, просто взять справа у породника, пустить сюда на клемму сразу, ну и как бы через, пускай даже предохранитель, тоненький провод, я таким образом решу этот вопрос, но мне хочется разобраться, ну мне просто интересно, ну давайте будем считать, что это мое хобби, разобраться, полазить, повозиться, ну, может быть порядок здесь где-то навести, где-то проводочки еще цепляются, потому что они, я уверен, где-то просто перетерлись, смотрите, вот такая вот штука идет, и она вот здесь была отцеплена, вот здесь вот отцеплено было, это не я цеплял. Офигеть, что это такое? Почему оно отцеплено? Что это? Кто шарит, ребят, напишите, что это за штыкер, на что он идет. Я сомневаюсь, что это то, что мне нужно. Ну вот, такой вот кабель, который идет куда-то в сторону заднего моста. Там особо-то лампочек-то нету. Так, ребята, уже чуточку легче. Значит, смотрите, я нашел вот этот основной плюс и нашел два минуса, которые идут на аварийку. Оп, один, опа, а второго-то и нету. Нету его здесь. А он должен быть. То есть получается здесь, видите, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Ребята, есть хорошие новости. Я нашел левый поворотник, я нашел правый поворотник. И он здесь есть. То есть от трака все приходит. Видите? Вот это правый поворотник, который у меня не работает на штекеров. Вот это левый, он сейчас не работает. Вот он, видите, моргает. Это правый поворотник. Так или иначе, он должен работать. Как будто бы все стало ясно. И в то же время нифига не ясно.